Регистрация в казино криптомании. Переходим по ссылочке, которая находится в описании. Нажимаем регистрация. Регистрация очень простая. Вводим свой логин, вводим пароль, повторяем пароль, вводим ваше действующий e-mail. И имя, если вы перешли по этой реферальной ссылке, то у вас будет реферальное имя вот это. Если же нет, то можете либо ввести, либо ввести какого-то другого человека, который вас пригласил в это казино. Нажимаете «Я принимаю условия» зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрировались, заходим в кабинет. Входите в мои кошельки и вводите здесь адрес кошелька, который у вас существует. Здесь разработчики явно что-то не доработали. И поэтому, как я вышел из этой си ситуации, у меня есть действующий кошелек в той или иной валюте. Его можно взять на бирже. -Bit либо у вас есть, может, блокчейндж-кошелек, э -э, Dogecoin какой-нибудь кошелек, DogeChange-кошелек, и вводите сюда действующий ваш кошелек. Ничего страшного, если он будет пополняться, но ну, совпадать с тем, который у вас существует. Когда мы заходим в режим игра, ну, здесь вы ознакомитесь, тестовый режим, вы можете получить бесплатно биткоины, с сатоши в тестовом режиме и играть, если вам это нужно. Вот, получен тестовый режим, вводите максимальное число, как вы видите, коэффициент какой, сумма, все, играете. Покажу на примере основного счета. Основной счет, я буду играть на доги, депозит, ну можно больше, можно меньше, вот у меня, который я буду пополнять, нажимаем пополнить, вот на этот вот счет, ну я думаю вы знаете как переводить. Вот на этот вот счет переводите сумму, указанную ровно вот здесь. Вот, Если вы переведете ровно 100 без комиссий или без сборов, то у вас сумма не зачислится. Почему? Потому что система жестко фильтрует суммы, которые приходят на кошелек. То есть существует какой-то контроль. Если сумма будет меньше либо больше, то она как бы не зачислится и придется вам обращаться к администраторам. Когда происходит реж... пополнение, вот это окно желательно не закрывать. Чтобы оно... Ну, оно пополняется быстро, я использую вот эту биржу для пополнения. Итак, сейчас я вам покажу пример депозита. Нажимаем «Депозит». В основном счете я ввожу 250 Догов нажимаю «Пополнить», нажимаю «Копировать адрес», «Ок», перехожу в казино, Ой. прошу прощения, на биржу, нахожу здесь доги, вывод, указываю, Указываю адрес кошелька и мне нужно... Указываю ровно сумму ту, которую мне нужно вывести. Я использую копирование. Вставляю. Здесь обратите внимание, два долга списываются за комиссию. Сюда сразу добавляю два долга. Нажимаю запросить. Ожидаем, переходим сюда, ожидаем подтверждения. Как видите, платеж подтвержд... успешно получен. На наш счет зачислена такая-то сумма. Ну, все, это мы смотреть не будем, да нам не интересно. Все, вот у меня сумма, которая я пополню. Теперь все можно играть, использовать мои ставки, турниры, историю. Если кому-то видео понравилось, палец вверх, регистрируемся, используем реферальную программу. Скорее всего, для этого казино я буду писать скрипт, если получится для работы. Все, всем спасибо за внимание. Следите дальше за каналом. До свидания.